Здравствуйте, милые ребята, пионеры, октябрята, мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. В стране нашей светлой лесной жил олень. Уважаемые коллеги, только за минувший месяц. Сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожено 33 американских гаубиц 777 5 пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Гарпун», а также 6 пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня «Хаймерс». Также за прошедшие две недели всего лишились 396 противотанковых ракетных комплексов «Дживины» и НЛО. Вампир на весь лес, на весь мир, проплясали подметки до дыр, все запело вокруг, зацвело, было там, и селым, весело. И вот и все. Тут и загады.